Недавно в Англии отравили бывшего российского шпиона Сергея Скрипаля, который работал на британскую разведку. Чистая провокация против России. Американская разведка, наверное. Ну или британская, кому выгодно было? Да уж нашим-то, наверное, покой... Чего он нужен, больно сто лет. У нас своих проблем хватает. Наверное, там кто-то... Ну, уж никак тут не наш, уж его отравил, не знаю. Откуда мы можем знать? Они там... А мы что, простые рабочие пенсионеры вдобавок, еще уже прожили? Такие вещи там, скриполя, там все это, это ерунда, все. Это разведка, она э, сделала бы свое дело без такого ажиотажа и все это самое. Никого бы скриполя он, там он, он, нахрен он не нужен. Она действительно они как говорят. Если давайте по большому счету считать, предатель он есть предатель. Его нужно убрать. Не знаю, кто там убрал, но раздулась Англия сама. Может быть и наша. Но наши бы сделали по-тихому. Ну, наши хоть как не причастны, все равно я даже Я сомневаюсь. А зачем вообще в Британии вот это надо? Политику мы уже пенсионеры, седьмой десяток, так что не вникаем уж очень политику. Так вот я говорю, чтобы международную обстановку как-то обострить, вот чтобы из-за этого только думаю. Шавка вот идет, рядом со шлоном, надо же гавкнуть. Шлон идет, а рядом шавка идет, вот, uh -huh. Британия. Надо же гавкнуть, пускай на гавкает. Это в смысле как мой... Обыватели, как офицер, я говорю, mm, что... Да, да. Да, я говорю, Это... Англия против нас идет, так вся, вся Европа против, Америка против, весь мир против нас. Китай запугал, Америка, Корею запугали. Вот идет борьба за власть. Они давно против нас. Раньше мы на это наседали на них что они этот капиталисты весь мир эксплуатируют сейчас они мстят нам Китай маленько к нам приблизить Индию к нам приблизить и Ближний Восток ну там Пакистан Хирян. там ну а это Африка херняхненькая пускай они там воюют как хотят Разбираются там это их не дела. а это где наше сердце, где наши заинтересованность. Хотя бы мы в общем не такие дураки, которые думают, что мы а, с медведями там обнимаемся. Нормально, все цивилизованно, все это надо делать. А, ну а с какой целью вот это делается? Все. Ну, лапшу на уши людям навешать. А я, например, вообще Англию это. Да, футбол у них прекрасный, все это самое. Ну, хотят они там, самое отказаться там, на чемпионат, ради бога. Вон. Не приезжайте вы нам, к нам. Так вот, если и так разобраться, да, вот, э, российские, россия, россия, они должны это все равно по-своему, так, себе, вот, что вы это... Вот такое, что не позволяло. Вот. Англии вообще бы заткнуться надо. Ты, островок поганый. Там три лодки стоят с политическими ракетами, которые пукнут, и Англии больше не будет. Я это вообще, ну, в смысле, не надо ничего возникать-то. Британцы планируют новые санкции против России в связи с этим скандалом, mm -hmm. с отравлением. И подбивают весь остальной мир, чтобы тоже вводили санкции все другие страны. Вот как думаете, что будет дальше? Чем закончится эта история вся? Ну, ради бога, пусть делают. Наверное, выстоим. Уже сколько было санкций, выстояли. И живем. Так что ничего за них не получится. Санкции-то ведь они против чиновников, они против простого народа. Ради бога. Если ей нравится, так пусть вводят. Мы от этого ни хуже, не лучше. Лучше, по крайней мере, не живем от санкций. И хуже не живем. Все? Вот. То есть нам все равно? В принципе, да. Вся эта внешняя политика – это политиканство. Что со стороны России, что со стороны Англии и Штатов. А мы должны чем-то отвечать? А чем мы им ответим? Как сказать? Войной не ответим же им. Для чего это? Ну, оружие же Путин недавно <с не просто так... Ну, оружие это, как бы сказать, наша показуха, что мы можем, что мы так говоря, отпор всегда сделаем какой-либо. Получится с их стороны. Так что, все будет хорошо. Надеемся. Когда мир с нами будет считаться, когда мы будем жестко разбираться, тогда весь мир будет с нами считаться, а не с какой-то проституткой. Я бывший офицер. У меня свое конкретное время, не шагу назад. Не шагу назад. А сейчас вот то, что вот мы маленечко запустили, там, показали, то, что там, ну, у нас есть вооружение. Но у нас экспериментальные. Ну, в смысле. А ведь тот же Никита, он просто на кубе взял и сказал, вот они стоят, ракеты, которые через три секунды могут долететь до Вашингтона или до чего-то там. И то же самое надо сделать сейчас. Просто...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 Чтобы всегда было, были нормальные эти вот Я не знаю, вот и как.